приветствую всех давайте сегодня разберем тему как смотрит библия на деньги и богатство потому что многие многие люди большинство почему-то думают что библия осуждает деньги и богатство испокон веков так людей учили и в советское время не только верующих людей но и неверующих что деньги это зло богатые люди это нечестные злые люди и так далее Является ли это критерием качества, человек богат или нет, добр он или зол? На самом деле в Библии вы нигде не найдете, чтобы осуждались сами деньги. То есть о деньгах там говорится в положительном ключе. Вот если вы найдете фразу, что осуждается любовь к деньгам, это другое дело, потому что Любой успешный человек, будь он верующим или нет, он знает, что его конечная цель должна быть чем-то возвышенным, чем сами деньги. Потому что деньги это только инструмент, с помощью которого ты достигаешь своих конечных возвышенных целей. Иначе не работает успех. Люди, которые не успешны в жизни, Всякие лузеры, неудачники, они много работают, они работают, отдают свое, свое здоровье, свою жизнь ради того, чтобы заработать денег. На самом деле, Библия не говорит о том, что нам надо много работать, чтобы зарабатывать деньги. Там говорится о том, что мы можем иметь богатство но не обязательно посвящать этому нашу жизнь и быть фанатиками богатства. Потому что фанатизм это, – это на самом деле групповая психология. Какие симптомы бывают у фанатиков? Ну, есть разные фанатики, да? религиозные, кроме религиозных, есть политические, спортивные театральные коллекционные фанатизм здоровья и так далее разные фанатизмы люди создают себе образ идеала и влюбляются в него и потом они не приемлют других мнений которые идут в разрез с их убеждением это является фанатизмом и вот на самом деле симптом фанатизма это чувство никчемности человека Поэтому он ведомый. На самом деле фанатизм он полезен для тех, кто ведет таких людей. Да, это церкви, там, Ватикан и так далее. Другие церкви, которые оформляют автомобили, сигареты, импорт сигарет в страну, через, чтобы не оплачивать пошлины на таможне и так далее. Сегодня мы обо всем этом знаем. Но вернемся к нашей теме на чем основывают такие люди манипуляторы на чем основывают их аргумент в чем состоит что библия осуждает деньги может быть потому что иисус ну жил такой отшельнической можно сказать жизнью и так далее на самом деле Давайте разберем серьезно этот вопрос, это важный вопрос. Иисус, он пришел на землю с особой миссией. Три с половиной года всего лишь он должен был за это короткое время основать христианство. Ему, у него не было времени заниматься другим, во-первых. Во-вторых, почему ему не нужно было заниматься зарабатыванием денег, потому что у него были все деньги. Вы, может быть, удивитесь, на самом деле у Иисуса были все деньги, у него были не только деньги, но намного больше, он, у него был доступ ко всем ресурсам вселенной, он мог ходить по воде, он мог управлять ветром, он останавливал бурю, он лечил людей, он воскрешал людей. Может ли сегодня или вообще когда-либо самый, самый богатый человек на земле владеть хоть частью ресурсами, которые были у Иисуса. Нет, конечно же. И не только то, что называется чудесами, мы можем сегодня говорить. Давайте поговорим о реальном, конкретном случае, о деньгах, которые касались Иисуса. Подошли к нему фарисеи там и так далее, такие же предводители религиозные, как сегодня. И что они, значит, они его спрашивали относительно налогов. У него требовали налоги. Когда у него потребовали налог, ну, во-первых, вы знаете, да, он показал им, сказал, чье здесь изображение? Кесаря. Вот отдавайте кесарева кесарю, а Божье Богу. То есть есть цель возвышенная, которая идет вверх к Богу. Есть цель, есть как бы ресурс который идет вниз, человеческое, кесаря, к кесарю. И вот когда ему нужно было заплатить налог, что он сделал? Он деньги делал из рыбы, из внутри рыбы. Он мог достать деньги. Зачем ему было зарабатывать их? Он Петру сказал, иди поймай рыбу и вытащишь две... Золотых там или два таланта, в общем, как, какие тогда были деньги. Заплатишь за меня и за себя. Он заплатил не только за себя налог, но даже и за Петра. Другие, скажем, случаи, когда люди, да, тысячи людей, что сделал Иисус, когда они были голодные? Он их накормил. Он накормил тысячу, три тысячи или пять тысяч, или больше людей. Да, он накормил больше тысячи и тысячи людей кто-то из тех людей которые утверждают что надо быть бедным и больным хоть раз в жизни накормил он одну семью 10 семей 100 семей хотя бы не, не уверен то есть мало кто этого сделал поэтому имея все эти ресурсы Понятно, что Иисусу не, не нужно было вести какой-то другой образ жизни и ставить цели, там, достигать их и так далее. Его цель была понятной. Одна была цель, он пришел на землю, чтобы обосновать христианство. Теперь вспомните его ученики предприниматели, да? у него было были, ну, 12 учеников, апостолов, это были разные люди, Лука был врачом, Матфей был сборщиком налогов, были рыбаки, предприниматели, которые ловили рыбу, и когда у них не, бизнес не работал, дела шли плохо, что он сделал? Он им дал совет, он сказал, вот идите туда, закиньте там сети. И что в итоге результат какой был, когда они послушались его совета? У них получился положительный результат, успешный результат. То есть они даже, помните, сколько рыб они выловили, что даже сети обрывались. Почему вы думаете, что сегодня мы не можем применять совет Иисуса в нашем, в нашей жизни, в нашем бизнесе, быть мы, будь мы бизнесменами или врачами, там, либеральные профессии, или где угодно, в какой области угодно, почему вы думаете, что мы не можем быть успешными? Потому что, как говорится в псалме, человек, который следует немного своими, фраз... перефразируя словами, следует советам Бога, кто он, он как дерево, посаженное при потоках вод, да, и во всем, что он не делает, успеет, то есть он будет иметь успех во всех своих делах. Такой христианин, он отличается от фанатиков, потому что что такое... Кто такой, кем был Иисус? Он был лидером, он есть настоящий лидер. Почему? Кто такой лидер вообще? Человек, которого полномочия, обязанности, ответственность выходит за рамки личного, личного и за рамки семьи, он является лидером. Он несет ответственность за большее больше количество, больше количество людей. Иисус был лидером. Поэтому каждый разумный христианин, он в разной степени может быть сам лидером. Почему? Потому что вместо того, чтобы быть эгоистом и работать по 12 часов, чтобы зарабатывать деньги, и которые еле хватает там на семью, он зарабатывает так, чтобы он мог еще и делать то, что делал Иисус, то есть, может быть позаботиться о людях других нуждающихся, которые не имеют пропитания, я не знаю, может быть болеют, да, то что делал Иисус в трех сферах, он лечил людей по возможности, кого он мог встретить, он кормил людей, но самое важное, это, это вот эти две сферы не, был, не были его основными, Основной миссией это было помогать людям развиваться, да? это личное развитие, это совершенствование человека, поэтому он помогал людям совершенствоваться. Вот это самое важное в деле христианина, поэтому Иисус сказал, что по делам вашим узнает, узнается, да, вот как дерево по плодам узнается, так и вас узнают по вашим делам. Почему бы вам не применять советы Иисуса и Библии, где очень, в очень многих местах, мы еще об этом поговорим, даются конкретные практические советы для нашей жизни, чтобы мы могли быть успешными в нашей карьере, в нашем бизнесе и приносить хорошие результаты.